Здравствуйте, меня зовут Анастасия и это урок по GetResponse специально для проекта Валим из офис. На этом уроке мы будем учиться создавать форму подписки. Что важно понимать, что форма подписки обязательно относится к одной конкретной рекламной кампании. То есть одна форма подписки, одна рекламная кампания. Это важно делать, чтобы не запутаться и чтобы вы понимали, с какой формы в какую рекламную кампанию у вас приходят подписчики. Я зашла на сайт getresponse.ru, вошла в свой личный кабинет. И теперь мне нужно понять, какой рекламной кампании я буду делать форму подписки. Я смотрю вот здесь сверху, ваша текущая кампания, подарок сайта. То есть сейчас я хочу сделать, я создала рекламную кампанию, подарок сайта и буду дарить бесплатную видеоинструкцию за подписку. Чтобы выбрать другую рекламную кампанию, нужно нажать на стрелочку и выбрать необходимую рекламную кампанию. У меня она выбрана. Теперь иду в меню «Веб-формы» нажимаю кнопочку «Создать». Выбираю внешний вид. Пусть будет вот такой. Здесь я могу подредактировать форму. Изменить заголовок. Швит сделаю поменьше, чтобы за него не пришлось увеличивать ширину формы. Редактирую надпись на кнопке. Могу подредактировать ширину подписной формы. Можно убрать нижний колонтитул, титул, можно поставить или убрать счетчик. Следующий шаг. Если бы это была платная версия, то можно было бы отдельно настроить страницу благодарности. В бесплатной версии страница благодарность идет по умолчанию. Следующий шаг. Список веб-форм. И здесь вы можете посмотреть, какие формы у вас созданы. Вот я проверяю компанию, подарок сайта. Предпросмотр. Вот такая формочка. Смотрю параметры. Во вкладке «Опубликовать» можно посмотреть коды, например, код HTML, который можно поставить на свой сайт. Виджет текст. На этом все. Пока.